Здравствуйте, мои хорошие, с вами снова я, ветеринарный врач Меркулов Федор Николаевич. Эти темы у нас сейчас, вы нам подсказываете вопросы. Вот многие в последнее время очень часто задают вопросы, и в прямом эфире, и так, очень часто задают вопрос, почему собачка или кошечка попочка ездит по полу. Причин может быть много. Ну, не совсем уж так много, но причин может быть несколько. Во-первых, может быть оскоридоз, токсокороз и е паразит. Это надо внимательно посмотреть, в клинику надо, и, значит, врач обследует и устранит. Вторая причина, вторая причина, может быть воспаление анальных желез. Если вы туда не заглядывали, под хвостик, если вы не смотрели, если это воспаление анальных желез, оно диагностируется, это заболевание очень даже неплохо, вот. Анус, попочка припухшая под немножечко, и животное лежит, лежит, лежит туда, мешает ей, может даже искулит, и, и актификация проходит болезненно, затрудненно. Вот. Это явное воспаление анальных желез. В клинику врач поставит диагноз, определит, если есть необходимость вмешательства, обязательно почистит анальные железы. И порекомендует, в зависимости от того, какое, какое положение этого воспаления, свечи ихтиофуровые, ифтеофуровые, вот метилурацил можно будет, левыми колькой с мазью сверху, снаружи можно будет помазать. Там лечение не ахти какое уж сложное. Справитесь с этим по рекомендации врача. Вопрос вроде бы и не сложный. А вот ответ такой, что либо это аскоридоз, токсокороз, ну разные паразиты, которые есть, проглистовать надо, провести дегерметизацию. Либо вот воспаление анальных желез. Все, до свидания, всего наилучшего. Задавайте вопросы, связывайтесь с нами, пишите в комментариях, есть ли от нас какая польза, полезны ли вам наши ответы. Подписывайтесь на канал. Всего вам доброго.